Привет мои будущие миллионеры, с вами снова Артур Рус, и я продолжаю вещать о том как раскрутиться на YouTube абсолютно бесплатно. Друзья это видео посвящено двум типам людей. Первый это те кто хочет раскрутиться с помощью YouTube, стать блогером и второй тип людей это бизнесмены те кто хотят заработать с помощью YouTube и продать через него какие-либо товары или услуги. И сегодня две эти категории узнают как раскрутиться на YouTube. А блогеры узнают как раскрутиться на Иване Рудском, всем известном под псевдонимом Иван Гай, который занимает первое место в России по популярности в Ютюбе. Досмотри это видео до конца и ты узнаешь как можно получить бонус. Для сегодняшнего лайфхака нам нужен браузер Google Chrome. Заходим в Google Chrome, после этого проходим на Яндекс и вбиваем в Яндексе магазин Google Chrome. Заходим на него, после этого в поисковой строчке вбиваем Type Buddy. Устанавливаем именно вот это приложение. После этого заходим в это приложение. Вот тут вот справа будет окошечко небольшое и заходим в него. У нас открывается сайт и нам нужно в нем зарегистрироваться с помощью почты Gmail. Мы нажимаем «Sync In». После этого мы закрываем этот сайт он нам не нужен тут ничего нету в бесплатной версии. Теперь друзья когда мы заходим на YouTube нас везде сопровождает вот такая панель она находится справа сверху нажимаем на нее. Первый блок это просто наши настройки и вот второй блок это уже сам сервис. Что касается самого сервиса часть бесплатно часть платно. Я же использую бесплатную версию и мне в принципе хватает очень хорошо помогает продвигаться. Значит первое что у нас тут есть тег explorer нажимаем на нее тут мы можем анализировать теги когда мы создаем какое либо видео или думаем придумать какое-то название мы можем с помощью данного инструмента проанализировать. Но например мне интересно продвижение в YouTube ищут ли люди такой поисковый ключ. После этого я нажимаю Enter и у нас вылазит менюшка где есть 6 страниц. Итак, на первой страничке мы видим какая оценка общая у данного запроса. Я уже говорил об этом в предыдущем видео о продвижении в YouTube. Кстати если вы не смотрели то ссылочка сейчас появится на экране тоже обязательно посмотрите. Но вкратце в общем чем выше этот показатель OverL, тем лучше тем легче по нему продвинуться. Лучше всего выбирать 80 и 90, но когда у вас уже есть какое-то количество подписчиков то можно выбирать показатели и 60-70. У данного тега оценка. 74. Это довольно неплохо для меня. Дальше мы можем посмотреть в этой строке насколько популярный данный запрос. Не особо то он на самом деле популярный видите. И дальше в следующей строке мы можем посмотреть насколько он конкурентный. То есть да запрос не особо популярный, но он и не особо конкурент. После этого в бесплатной версии программа нам показывает еще три ключа, которые из той же самой серии, что и наш ключ. Ну например мы видим что продвижение видео на YouTube есть и как раскрутить видео на YouTube. Мы можем на них кликнуть и после этого откроется то же самое меню, но уже по данным ключам. Но, например, давайте это проделаем. Вот мы открыли уже следующий ключ и видим, что у него оценка 76. Также вот здесь мы видим топовые видео и также тут появились теги. Какие-то теги уже были, а какие-то новые. В второй строчке мы можем увидеть все поисковые ключи которые становятся популярными. Ну например вот ключ instagram звезд в 16 раз вырос за последнее время. Очень перспективный кстати ключ если у вас есть что сказать на эту тему то данное видео будет популярным. На третьей строчке у нас показываются три ключа которые очень популярны на ютюбе и в гугле. На следующей вкладке мы можем посмотреть историю популярности данного запроса. После этого мы можем посмотреть географию данного запроса и на последней графе мы можем увидеть результаты. Это видео друзья смотрят двое типов людей. Первый тип это те, кто хотят раскрутиться на ютюбе и второй тип ребят, которые хотят сделать бизнес с помощью продажи каких-либо товаров или там продажи партнеров чего-либо. Поэтому я приведу два примера. Один для бизнесменов и второй для тех, кто просто хочет раскрутиться на ютюбе для блогеров. Давайте начнем с блогеров что можно сделать с помощью данного инструмента. Ну смотрите друзья, ни для кого сейчас не секрет, что первое место у нас в России занимает Ваня Рудской, а канал его называется Иван Гай. вбиваем его запрос и мы видим друзья, что данный запрос имеет оценку 90. То есть вы представляете он мега популярный, но ну, естественно он первое место в России занимает. Но по конкуренции совсем мало. Поэтому если вы сконцентрируете, допустим, свой контент на Ване Рудском, будете делать какие-то обзоры или, возможно, как-то его критиковать или еще что-либо. Даже можно снимать не только для детей, но можно снимать и для бизнеса аудитории с помощью Вани. Но, например, можно рассказывать его истории успеха посмотреть и отследить как он начал, найти материалы за счет чего он вырос и транслировать об этом. Скорее всего именно об этом я и сниму следующее видео. Нельзя упускать друзья такую возможность потому что тег действительно очень популярный и я тоже обязательно на эту тему запишу видео. А для вас кстати будет полезный кейс как раскрутился Ваня Рудской. Теперь как это можно еще использовать друзья блогеров на самом деле популярных очень много вносите сюда запросы смотрите не обязательно допустим это просто имя блогера это могут быть из нескольких слов запросы какие-то дополняющие. Следите за блогерами какое видео они выпускают какие тренды сейчас есть и с помощью данного инструмента вы сможете найти популярные теги которые не имеют высокую конкуренцию. Имейте в виду, друзья для вас лучше всего находить теги от 90 баллов и выше тогда ваши видео будут набирать нереально много просмотров. Ну а теперь давайте рассмотрим пример для бизнесменов которые хотят продать товары или какую-либо услугу. Но я покажу пример на часах. Так я ввел запрос просто часы на самом деле можно вести запрос определенной марки часов. Но к примеру я вел просто часы. Оценка мы видим 67. Но обратите внимание друзья насколько популярный данный запрос в YouTube просто жесть какая-то мне нужно срочно снимать обзор часов и естественно он конкурентный но он просто мега популярный друзья после этого смотрите есть у нас оценка о том что обзоры они тоже очень популярны поэтому обзор часов ну нереально приносит видимо много денег. Поэтому для тех ребят, которые подписаны на мой канал и видели мои видео по заработку и стали моими партнерами EPN, ребята, сконцентрируйтесь на часах, часы приносят очень хорошие деньги. Дальше смотрим вторую вкладку Трейдинг, заходим в нее и видим, что часы определенной марки Релогио очень популярны и набирают популярность в данное время выросли почти в 5 раз. Этот запрос вырос, значит выгодно ими заниматься. Также мы видим, что очень популярны часы какого-то Пескова. И вот видим определенную марку часов dz 09 Все это очень популярно, советую брать. Такие хэштеги, они будут помогать продавать и название, и описание делать таким же, как теги. Также мы видим, что очень популярные часы Билан и умные часы. После этого заходим на третью вкладку. И мы видим, что в гугле очень популярны часы Путина, Пескова и какой-то фильм. Мы можем поискать похожие часы, такие как у Путина на Алиэкспрессе и также их продвигать. Если мы зайдем в историю, то мы видим, что сейчас идет очень большой рост данного запроса и им очень выгодно заниматься. По карте преобладает Россия, Украина и Казахстан, но больше всего Россия. Ну вот так, друзья, с помощью данного инструмента вы можете уже адаптировать свои видеоролики, неважно они авторские или нет, но вы можете их адаптировать и продвигать уже в похожих видео и в поиске. А теперь друзья мы обсудим серые и белые авторские каналы. То есть серые каналы это когда контент не ваш. Как вам могут помочь продвигаться серые каналы? Для бизнесменов схема очень понятна. Они берут какие-то ролики, адаптируют их и под этими роликами оставляют ссылки на свои партнерки и товары. А как же может пригодиться серый канал для простого блогера? Да очень просто друзья. Вы берете, создаете канал, льете на него какой-то серый контент. Что значит серый друзья? Это значит то что контент под лицензией Creative Commons который можно использовать. Так вот друзья вы берете контент под лицензией Creative Commons заливаете его на канал. Контент берете популярный например это какие-то блогеры. Канал вы не монетизируете набирайте просто просмотров и подписчик. В своей закрытой группе ВКонтакте я буду выкладывать контент где буду рассказывать про серые каналы. Но ютюбе об этом рассказывать опасно. Так вот друзья вы залили серый контент на канал. Он набирает каких-то подписчиков, он набирает просмотры, популярность. Ежедневно вы заливаете на него 3-5 роликов. Но ничего не стоит скопировать ролик под лицензии Creative Commons, выложить его на свой канал, скопировать название, аннотации и тейк. Делов-то 5 минут. И так на протяжении нескольких месяцев, 3-4 месяца вы каждый день загружаете по 3-5 роликов, не больше друзья чтобы вы не вызывали подозрения у ютуба. После того, как вы набрали через 3-4 месяца какую-то массу подписчиков, вы удаляете весь серый контент и начинаете создавать свой авторский контент. Таким образом из серого канала вы сделали белый, но вы быстро набрали себе подписчиков. Очень крутая стратегия, друзья. Пользуйтесь, раскручивайтесь абсолютно бесплатно. В благодарность ставьте лайки на этом видео и делитесь этим видео с друзьями, а также обязательно подписывайтесь Подписывайтесь на мой канал. На своем канале я рассказываю о маркетинге, о том как раскручиваться в социальных сетях, на YouTube, о заработке и делаю обзоры на полезные программы, сервисы и лайфхаки. Помните друзья любой может стать любым. Главное знать как. Ключ ко всему это информация. Поздравляю тебя если ты досмотрел это видео до конца и тебе мега круто повезло. Потому что сегодняшний бонус это очень крутая программа. Она платная. Но я ее тебе подарю бесплатно если ты сделаешь всего одно действие. Но сначала давай расскажу про программу. Именно эта программа позволяет взять любое видео с YouTube быстренько пропустить его через данную программу будет уникализировано, то есть YouTube не увидит что этот ролик повторяется, а как будто бы этот ролик новый. Я тебе скажу даже более того, многие блогеры делают не один канал, а 10 и размещают свой контент на всех 10 каналах одинаково, просто они его с помощью данной программы уникализируют и YouTube не видит что это копии. А применять это можно по разному, ну например можно сделать 10 каналов и все 10 каналов монетизировать свой авторский трафик или сделать 10 серых каналов и лить с них трафик на свой авторский канал или сделать серые каналы и продвигать товары EPN Aliexpress и любые другие партнерки. И услуги, но на сегодняшний день EPN AliExpress номер один по заработку и бизнесу в интернете. Так что эта программа очень крутая. А теперь что нужно сделать для того, чтобы ее получить? Нужно поделиться этим видеороликом в любой из соцсетей: либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке, либо в одноклассниках. Но ваша социальная сеть не должна быть фейковой, она должна быть действительно вашей. И у вас должно быть хотя бы пару сотен живых друзей, не накрученных. Это все легко проверяется. И после того как вы поделитесь этим роликом он должен провисеть на вашей стене в социальной сети два дня. Когда пройдут эти два дня вы пишите мне либо в комментариях под этим видео либо в контакте личным сообщением что я поделился видеороликом два дня прошло. Я захожу в вашу социальную сеть, смотрю действительно ли вы поделились данным видеороликом и прошло 2 дня. И если это так, то я вам дарю данную программу абсолютно бесплатно. Ну вот и все друзья, вот такой крутой бонус на сегодняшний день. А я с вами прощаюсь, до встречи в следующих видео уроках, пока-пока.